Всем привет, сегодня опять на рыбалке, сейчас 5 часов утра, нахожусь я на вырве, это в Запорожье, есть такое место, где впадает небольшая речка в Днепр, вот посмотрите, какая дымка над водой, вот здесь мы сегодня будем ловить, ловить буду сегодня на пружины, то есть свинец с пружинами и плавочку, скорее всего, что тоже поставлю, потому что смотрю, что многие ловят на поплавок, вот, использовать будем червя и опарыша Сегодня в качестве наживки Прикормка стандартная Пшеничная каша с макухой И дополнительно будет еще замешанная покупная прикормка Все, сейчас буду раскладываться а потом включусь Друзья, как я говорил, буду использовать сегодня червя Сначала попробую чистого червя Потом, может быть, буду подсаживать опарыш Но все будет зависеть от клева По прикормке Стандартно Каша с макухой Добавлена покупная прикормка, сладкая. Так, вот так вот я нанизываю червя, ну и сейчас пружину завьем, закинем и приступим ко второму спиннингу. Людей много, 5 часов утра, но я смотрю, что по всему берегу рыбаки, он там чуть-чуть левее от меня на трубе, там есть такая труба, раньше воду подавали, качали. Вот стоят бракоши с кружочками и ловят рыбу. Ну все, ребят, буду закидываться, потом как все позакидываю, еще включусь. Сейчас хочется просто посидеть, насладиться тишиной за рассветом, дымкой над водой. Сегодня достаточно холодно, 9 градусов, но обещаю, что температура поднимется. Туда будет очень хорошо вот друзья смотрите как ловить не надо он стоят с паучками с кружками и рыба которая заходит сюда в залив они просто ее отрезают я не знаю что этими людьми движет еще с голодухи мрут я не знаю что им вот надо вот обязательно много рыбы наловить либо на продажу ну, короче, какие-то странные персонажи. Они, в принципе, всегда были. О, тянет, что-то тянет. А, болт поймал. Ребята, первая поклевка да, что то есть ребята что то есть и такое хорошее вводит что это у нас это у нас ребята да это маленький карпик. конечно бабахнул он просто знатно смотрите какой красавец ух красота Тут такая ситуация на том берегу. Он стоит 7 спиннингов. У меня 2. Вон там один. Там один. Ну, и, я так понимаю, рыбаки, а спингов, возможно, там по два, по три. Все кидают в эту точку. И будет смешно, если там еще будут перехлесты, И потом будем там выпутывать свои спиннинги. Вон мои соседи что-то тянут. Колокольчик сработал. Сейчас посмотрим, что там у них. Но ну, удилища отрабатывают. Что то должно быть? А, не, ничего, в холостую. Ребята, еще хотел сказать. Вот это место, это место, где я провел все свое детство, где я вырос. Вот это залив такой, который называется Вырвок, я уже говорил. Здесь раньше был пешеходный мостик. И вот этот такой островок, там еще один пешеходный мостик. Но его благополучно их поспиливали, потому что один небезызвестный олигарх решил э, Вот здесь пляж, за этим леском, там пляж Магадан называется И он хотел его выкупить и там построить аквапарк, либо что-то такое вот. Но не получилось, его начали там прессовать другие бандиты вот, И он благополучно свалил за границу Ну и оставил после себя только разруху вот это, кстати, вот если видно, это скалы Днепра. Кстати, это единственное место на Днепре, где именно скальные берега. Но самое интересное, что хоть я здесь и вырос, я провел в детство рыбачу, я здесь первый раз. Я здесь в только раков ловил. Вот если посмотрите, берега такие отвесные, земляные здесь, и там, и там. И вот мы по надберегам шли, норы находили и ловили раков. Я решил еще удочку разложить, пока мои донки молчат. Думаю, мало ли, может на удочку половлю. глубина небольшая, наверное, в районе полуметра. Посмотрим, что получится поймать. Поклевки были, по крайней мере, на выплавок. А там дальше будет видно. Хоть как-то разнообразим сегодняшнюю рыбалку. На крючок зарядил два параша. Потому что здесь и плоту ловят, и они что-то тянут. Сейчас посмотрим, что они вытащат. Бля, сход под самое это, видели? Что ж она так тянула? Карась начал активничать, бульвы пошли со дна. То есть начал копаться. То есть, и когда течение в эту сторону, свежая вода заходит, и рыба начинает активно двигаться. плавок дергается ну давай возьми хорошенько так, мимо ну, будем пробовать доловить ну, что на этот раз что-то вытащит соседки или нет или опять провтыкает ну давай, давай, давай, поднимай, отлично. Кого-то есть. Наверное, карась. Ну хороший такой. Так, ну давай, давай, давай, еще разок. Еще. Надо хорошенько, чтобы ты взял. Не хочу в холостую тянуть. будешь брать или нет давай уже бахни хорошенько Шо, все Отпустила. есть ребята что то есть небольшое но есть что это у это у нас карась. Ох, долго он, конечно, мне умрыжил. Но взял, конечно, классический. Под нижнюю губу. Все как положено. Червячка погрыз. Вот такой он. Красивый карасик. садок, что ж они такие все скользкие до да вода поднялась наверное не знаю сантиметров на 20 наверно, вот там где такая, такой заливчик маленький вообще воды не было, Но сейчас такое течение дали хорошее я думаю, что это и на клеве отразится тоже положительно. Одна поднялась, рыба больше будет гулять. Кстати, вот этого карася с третьего раза взял. Три раза он меня колокольчиком играл. Он звенел, но, видно, пробовал. Ну и потом на третий раз уже все-таки я его смог подсечь. Природа, конечно, красивейшая. Сейчас солнышко встает у меня из-за спины. Красиво. Птицы поют. Балдеж. Вон, уже немножко порядили ряды этих браконьеров, кружочников. Тот который самый главный такой. Блин, я не знаю, пиздуна включил и все утро там, блин, ржал как больной. Ушел. Блин, в холостую. Что-то там клевало. Натяжки просто достаточно не было. Так, сейчас сразу же перезакину еще. На этот спиннинг опять небольшая поклевка идет. Кто-то подошел и пробует нашего червя. Опять мимо. Опять старт. А на вот этот спиннинг я немножко изменил насадку, добавил еще опарыша на кончик. Может будет чуть-чуть активнее брать, но, ну, более жадно. Потому что такие поклевки достаточно нежные, то есть видно треплет червя. Но не захватывает полностью, что-то смущает его. Посмотрим, как будет работать именно эта насадка-бутерброд. А на этом спиннинге также обычный червь, без подсадки опарыша, без ничего. Ребят, думаю, сейчас удочку перекину. Смотрю, как плавок приподнятый. И вот смотрите, вот такого монстра я поймал на удочку. Я только что разговаривал с одним рыбачком. Ну как, он, судя не рыбач, просто вышел подышать воздухом к Днепру. И рассказал много интересного. Я как-то был на заливе, ловил на донку. Ух ты, блин. Сейчас ребят подойдут. Друзья, посмотрите, как вода фигачит. Просто. Видели, когда я пришел, там воды было сантиметров, наверное, на 30 меньше, а то и на 40. И вот она буквально там за 2 минуты, я еле успел садок вытащить. Вот блин. Ну ладно, пока так Так вот, тут рыбак сказал, что В соловиной рощи, где я рыбачил Что я котов кормил, помните? Вот там по осени Очень хорошая идет тарань, плотва вот, До полукилограмма И лещи Поэтому надо будет взять на вооружение И как-то обязательно съездить Он сосед напротив, что тянет Что-то вытащит или нет Да, вытащил Небольшого карасика Смотрите уже сколько воды нет. Вот еще буквально там несколько минут назад вот здесь она была. А сейчас уже на 15 сантиметров ниже, а то и 20. Отказ с камерой. Это же как всегда. Как только камера автоматически отключается, начинается поклевка. Вот такой красивый карась клюнул. Пока включил, пока настроил, я его уже практически подтянул под берег. Но сам факт, что сработал мой бутерброд, червь и опарыш. Сегодняшняя рыбалка мне уже определенно нравится. Красавчики плюют. И это еще только около 8 часов утра у меня. Все еще впереди. Так, давай друзья, друзьям садок. Воду, конечно, гоняют туда-сюда. Он опять отлив пошел. Только что опять прилив был. Все, друзья, моя рыбалка закончена. Отловился я сегодня нормально. Поймал карпа. первого в этом году. До этого я карпа не ловил в этом году. И есть карась. Сейчас я вам покажу свой лов. Вываживание карпа, конечно, это отдельное удовольствие. Так как он стартовал, так как он упирался, это, это просто неописуемый кайф. Ну и карасики тоже достаточно такие бойкие, хорошие были. Друзья, все. на этом все. До встречи на следующей рыбалке. Пока!